Посмотрю на звезды в окнах, посмотри на них Если хочешь даже с неба, ты в Ростове там Но ну, а я в Чечне скучаю, посмотри на них Посмотри, я умираю Милые зеленые глаза А в глазах жемчужина слеза не забуду я их никогда Ты приди ко мне, мечта моя Милые зеленые глаза А в глазах жемчужина слеза Не забуду я их никогда Ты приди ко мне, мечта моя ты, Как я там повстречаешь, ты меня найди, А при встрече мне расскажешь, как меня ждала, Как по звездам ты искала, Как меня нашла, Как от радости рыдала Милые зеленые глаза. О а глазах жемчужина слеза, Не забуду я их никогда, Ты приди ко мне, мечта моя, милые, зеленые глаза, о а глазах жемчужина, слеза, не забуду я их никогда ты приди ко мне мечта моя